Привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, и сегодня продолжаем проходить в мафию вторую Joyce Adventure. В прошлой серии мы остановились на том, что там типа начало там была какая-то перестрелка, ну и был бить главаря там типа такого, что да, короче, да. А, ну и остановились именно про и в конце серии, остановились на том, что да. Вот это будет сейчас дельтрейсинг, который сложный будет очень. Да, там. будет сложность не в том что там типа время там типа длинно ехать там просто надо не врезаться и не умереть в принципе вот и все короче да сразу хочу пожелать приятного просмотра кушать то кто нет и да и провести мини-викторину которую... Вам нужно поставить лайк под видео подписаться на канал нажать на колокольчик за 5 секунд давайте начинаем раз два три четыре Опять, если успели, красавчики, пишите в комментариях, кто успел. Кто не успел, ничего страшного вы можете сейчас это все сделать, пока разговаривали. Или в следующей серии уже. Ну, лучше, конечно, сейчас. Да, короче, даю вам пару секунд там, времени, чтобы вы доделали. Короче, да, а мы начинаем. Так, что там? стрит третинг? Да, я не я... Да, я знаю это. Я же это читал. Вот потому что я врезался вот там. Два раза. Два раза в свое время. Все. Здравствуйте. Добро пожаловать в Здрасте. Добро пожаловать. Здрасте. Это капец. Вот это вот капец. Вы видели капец? Вот это капец. Мне уже не нравится. Это Мне это все уже не нравится. Еще и музыка. Я из-за музыки время сейчас потрачу. Выключать ее в Офигеть! Вы видели, я приехал? Вы при... Я приехал, вы видели? Преследую кончика! Да я преследую. Мне плевать. Мне плевать в том, что ты меня не догонишь. Мне машина не догонит. Жопа читерская. Не понял. Читерская. Ладно, чтобы никто не перестраивался. значит делать обрезать ну, обрезать что а чего а я обрезать первую миссия. придется придется обрезать это только третий здесь мне как-то страшновато немножко. вот тут не врезаться надо постараться вот я не врезаться Ух, все. Если они вреднутся здесь, значит все хорошо. Значит уже не так все плохо. Но главное еще метки не пропускать и все будет отлично вообще. На газ надо и все. В этой миссии только на газ надо держать. Вот дурак. Еще перестраиваются идиоты. Без поворотников. Хотя мне поворотники нафиг не нужны. Преследую гонщика. Преследую. Удачки тебя преследуют, гонщик. конечно, смеешь. Ах ты, блин! Ах ты, блин! Что ты делаешь, идиот, что ли? Офигеть! Ты что делаешь? Ты что, идиот, что ли? Наркомат, что ли? Офигеть! Вы видели, что происходит? Он наркоман вообще. Офигеть! Чуть не сдох. Ну все, мы не приедем. Если еще такая хищная тень произойдет, и все. А я уже не приеду. А как так-то? Что произошло вообще? Вы что, дураки что ли? Вы что, наркоманы что ли? Что нафиг? Офигеть! Вы видели, что происходит вообще? Это трафик такой, 50 -х. Офигеть, я чуть не сдох вообще. ДТПшка была больше сейчас. Это уже была. Мне еще в гараж надо каким то образом приехать. После десяти вот этих дебилизмов. Я понял, почему она такая сложная. Ну, фиг приедешь еще. Ах ты, блин! Ах ты, дебилизм какой-то такой. Вот что вы перестраивайтесь, я уже не я не успею. уже. Я не понимаю, как так. А как эту игру миссию пройти? Даже непроходимая миссия. Это как, считай, нет, в супермаркете нет, Там просто все купил, все, Все, половина времени, я не успеваю. Я шесть только приеду. Я до седьмой доеду сейчас. Кто не фанат? А не, до седьмого. допустим. дальше. До седьмого. А как дальше-то жить, а? Они с ними. Никак не ждут. В Мура ты просто берешь и говоришь. Да? Сюда? Точно сюда? Ох ты, тупой такой барана кусок. Тупого барана кусок. Вот, вижу. Не, ну тогда реально тут -то 4 чтобы приехать без проблем без проблем тут приехать сложно тут все равно проблемы какие-то возникают в прошлый раз я вообще чуть не сдохну. и в этот раз просто, чуть не сдох. врезался в грузовик дебил и будет написано тогда, когда я сдохну написано будет новости, читайте новости b какой-то дебил врезался в грузовик 8 из 10 до да всего 8 из 10 мне надо еще приехать в гараж прикольно я ж не приеду мне надо еще минут 10 ехать е заносит жестко вот в чем проблема этой машины ее заносит там можно улететь на ней и все. Я пытаюсь еще как-то не улететь, понимаете? А, а, а, а посмотрите, там если я не пытался еще, я бы вообще улетел на счет. Когда проходил? Посмотрите других релсплееров прохождения. Они просто там бесились на этой, на этой миссии. Реально, посмотрите других прохождений. Они реально там орали просто, все у тебя. Эй, прошел, бля. Так. Я хотя бы не так я так и не делаю я еще культуру. культуру Короче. короче а смотрите все кожи что я еду по 60 по городу а знаешь копы знаете что копы только охотятся на тобой тогда только когда только тогда, когда ты едешь рядом с ними, они, если они едут навстречку тебе, то они ничего не делают, да? Не знаю, ничего рассказывал кто-то про это. Помню. Кажется, 2010-ой про аппарат рассказывал. Вот, они сейчас молчат, говорите на меня, да? А там, когда они будут ехать навстречку, они ничего не сделают. Собрать. Преследую коня. Не Где? Нет. Вы бы сейчас видели, как мое сердце пьется. Девяносто баксов, вы чё, офигели, что ли? 90! Да я чуть не сдох, какой девяносто, вы чё? Вы чё, совсем, что ли? Я чуть не выздохся. В тени. Офигеть, вы чё, идиоты, что ли? Я чуть не сдох вообще. У меня сердце бьётся 100, 120 ударов в секунду, блин. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? 90 баксов за это! За это вы должны мне миллиард баксов дать! Ну что за фигня? Вот когда тупые задания какие-то, мне дают вообще 5 баксов. Ой, то есть наоборот. 5 миллиардов. Пошёл ты нафиг. Ясно. Пошел ты нафиг. Мне машина не упала. А, он еще не найдет. Тем более, пошел ты нафиг. Я здесь никогда еще не было. Давай посмотрим. Тени. Барбара, похоже, проблема куда больше, чем я думал. Вплоть до того, что я уже не знаю, кому верить. Я тоже. Один из ночев работает на сторону, они не первый месяц нас обкрадывают. Ах ты. Ну, на смертный приговор они себе накрали. Ну, это да. Сегодня у нас, что, мерзавца встреча с, с ними. Вот мы что сделаем. Уходи такси, подыграй ему и отвези... К остальным а потом кончи всех и всех тебя он никогда не видел поэтому проблем не будет а если будут ты, ты, ты их уберешь когда дело будет сделано зайди ко мне я попытаюсь но это надеюсь легче будет да чем то то вообще было жопское такси украсть а где я такси тебе украду а вон такси НЕТ! Бигспейс Нет Разбил быстро, блин Поехали, куда? Заберите при... да, Заберите предателя Прям забирать его надо А куда ехать? Давай сюда поехать да, Ну, конечно, я мыслю подольше, так-то будет проблема у меня определенная с тем чтобы эту миссию выполнить на сто процентов без проблем. так у меня поремечка я не знаю куда ехать а куда ехать вообще уже здесь приехали заберите ага бибикать я не умею а теперь поезжайте в дикой аккуратно такая там держайся а, а на 100 а нафиг я это надо нужен живую а что я его убил что ли я не собирался его убивать пока. пока не знаю сколько сейчас серии идет у меня 20 минут. у вас может быть 10 12 минут. я не знаю как считать вот это вот Тут у вас свой мой по-другому машина медленная я тоже я сразу думаю на такси, что ли, что ты хочешь? Она тут максимал кому-то звонит. Мили, все. А километр, ну, где-то 110 надо. Мерзавец нужен. Да, да. Чтобы он привез. Куда он ехал? Сво. Что такое? -то? Вы ранили предателя? Что? Чего? Какая тебе разница, блин? Ранил я его, не ранил. Там да мне плевать на него вообще. Вы что, издеваетесь что ли? Офигеть, вы ранили предателя. Там да мне вообще плевать на него. Он же живой, чего он ранили? Как я его мог ранить-то? 13. Мне это вообще не интересно. Офигеть, вы ранили предателя. Я на карту хотел посмотреть, все, я ранил его. Это невозможно. Ну это невозможно, это опять невозможно эмиссии начинать. Не, ну и возможно и просто я дебил немножко. А, а, они, может быть, и легкие эмиссии. Да я может, дебил просто. Быстро сел, блин, машинка. Быстро, блин. Знаете, теперь я могу посмотреть? Да не вроде там немножко осталось. Аккуратно. Я знаю. Я просто на карту случайно хотел посмотреть и вредился. Я бы его не хотела. Ну, конечно, ну. Но я моего его потом убью. В принципе. Какая разница. Сейчас я его убью или потом. И разницы почти нет. А там же перестрелка будет, да? Я не понимаю, что происходит. Там будет перестрелка, либо я не знаю, либо еще что-то. Пока я не понял, пока непонятно. Пока мы просто едем. Я не понял, что происходит. Пока я не понимаю, что происходит. Что происходит? А, тут что там миссия. Я не знаю, я И все, капец, миссия провалена. А как я так... Не, ну как так? Я же врезался. Дерево. Я просто в дерево врезался. Что я такого сделала? Что я опять не так сделал? Чуть в дерево вред все. все капец. О, по-моему, тут миссия будет какая то Я мафия там. Было. Вот, Генри вот, вот, убили. Генри тут убили. ну Хочу сразу убежать, мой там нормальный курс. Давай, куда побежать сейчас? Он сейчас застановится будет, смотри. Офигеть тут! Ну что, своим побежим? Господи! Что у меня происходит вообще? Что происходит вообще? Чё у меня с оружием? У меня нет оружия вообще! Их убивайте! Да пошел ты нафиг! Офигеть! У меня оружия нету! Что, да убил я его! Офигеть. Пошел нафиг. Господи! Вот именно. Что Господи. происходит вообще? Мне время. Нет! Эээ, в -э -э, смысле? Да ты нафиг, это невозможно пройти! Да идите нафиг все! Все! Задолбали уже! Я не понимаю, как это пройти миссию тупую? Ты да убил всех! Нормально все, я, я все, я выполнил задание. Не буду я больше это проходить. Все, последний раз и все, миссию не будем проходить больше. Нафиг нет, это нужно, блин. Да что, что это за бред? Я сам ее пройду. И сам пройду без записи и все, если не пройду сейчас. то да нафиг мне это надо, блин! Это невозможно пройти. Я же всех убил, что такое? Всех убил, нормально все, я красавчик, ничего не знаю. Я всех убил, я разучился вообще играть, потому что тут неудобно, в GTA 5 удобнее вообще. Я буду в GTA 5 играть, нафиг я не понимаю, потому ну, что ли? скучно вообще, ничего интересного тут уже нет. Садись быстрее, блин, задолбал. Идиот, а я бы сейчас тебя убил. Не раньте его, не поцарапайте, да я убью его нафиг сейчас. Блин. Это долба уже. Где вообще такое? Невозможно это пройти. все я сказал невозможно и все. Я да не знаю, как это проходить. Я же все сделал, правильно. Были миссии посложнее. Я проходил. Почему сейчас сейчас я не могу ничего пройти? Вообще разучился играть полностью. Раньше хотя бы играть у меня, сейчас. Надо заканчивать прохождение. А то реально вообще какой-то капец произойдет. Будем проходить в Ну как проходить? Да? Может быть, и проходить, считай, можно так назвать. Прохождение. Это же не прохождение, считай, это просто ты играешь в миссию, помню. Ну, может быть, прохождение. Для меня это просто игра. Я просто игра. Для меня это не прохождение прохождение, когда ты играешь. Реально проходишь. Как сейчас. А онлайн там вообще тебе никто не даст проходить нормально. Все испогадит только. Вставай, дурак. Что он тебе сделает? даже... дело. Не хочу. Не ботинки. Вот а так? Ботинки почистить, а? Я дерево. Я тоже дерево. Помогите! А! И правда А. А чё, блин? Да грохни, его, да, грохни вот грохнул Ты сказал, грохни его, наконец, я Пошел на. Вообще какой-то бред происходит. Получи гозел. Что происходит вообще? Где ты? Ай. Господи. Офигеть. Вот и все? Вот мы иногда заканчиваем. Ну нет, наверное. Ой, блин, как так-то? Ты что вы делаете? Сколько там убить их надо? Сколько их там вообще? Миллиард что ли? Ну вы что издеваетесь что ли? Это невозможно. Не, ну это реально сложно, это вообще сложно капец. Нет, это невозможно. Сколько мне еще надо проходить? Раз. Ой, чувствую, мне вырезать будет очень много. Я вообще, миссий неправильных, наверное, 20 будет. Я вообще не понимаю. Здороги все. Пока я не всех не задавил, может. Что такое? Я тоже таксист. Наверное. На самом деле, нифига я вам все вообще. Как они меня могли убить? Что за фигня? Почему? Почему меня убили опять? Ну что, издеваетесь, что ли, надо мной? Это же невозможно, если они будут меня так каждый раз убивать, то кому это будет интересно вообще? Садись, блин, идиот Да садись, ты что, дурень что ли? Он полчаса походил, покружился, потом, о, а, -а, -а почему бы меня не, не съесть? Да, блин, вообще идиот. Это капец Капец-капец вот его сразу завалить и все, и проблем не будет ну мне тут полчаса его там всех убивать, его потом убивать. мне же легче будет всех убить сначала, его убить и все и все, выполнено задание и все ехать на следующее задание почему вечно такая фигня происходит вечно такая фигня происходит Ехать быстрее Едем быстрее, давай Я его уже хочу убить, нафиг Он задолбал уже Серьезно? Он серьезно задолбал уже. Я хочу уже его убить Чё тебе надо? Ты не будешь смотреть хотя бы? Нет, он не смотрит Фух, бежим за ним быстрее. Вот так, бежим, все. Прячемся. Прячемся. Смысл, где он? Тут не видит, видел. Тут копы еще ходят. блин, вечно. Вечно все в порту, далеко? Идиоты. Блин. Не хочу. Я не хочу подходить. Мне все так чисто. А бежит он уже задолбал Бежит он значит, вообще Офигеть Я сразу уже оружие достану Я сразу уже оружие достану Потому что я задолбал вообще Убейте Что? Пошли, у меня патроны не исходят. Ну, твои проблемы. Я сейчас сдох. Э -э Нормально, это твоя большая ошибка. Описание, рост футов 6, среднее сложение. А что, рост футов 6 равен? Вас понял. Росфутов 6 сразу. Господи! Офигеть! Сума! Ай! Да что происходит? Офигеть просто. Что происходит? Они вообще бегут со всех сторон, блин. А! А! Чего? В смысле? Чего? Идите нафиг! А! -а, -а атакуют со всех сторон! Что происходит, блин? Кого убивать? Блин! А идиоты! Они со всех сторон бегут! Да пошли вы нафиг! Больше в жизни эту миссию проходить не буду. Все, нафиг, заканчиваем! Идиотист какой-то, со всех сторон идут! Что за бред? Все, да. Да, вообще бред какой-то происходит. Как-то вообще можно проходить вообще. Дебилист какой-то вообще. Ненавижу. Все, короче, все. Э -э Посмотрите наличие там красных кнопки, если есть, нажмите. Короче, все, будем заканчивать. Ссылка плейлист, ролики будут в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.